Приятного просмотра. Смотри, у нас э, в Тизехе с тобой по таблице. Сейчас я ее открою. Тизе ты, ты хочешь открыть? Ну да. Ну чтобы понимать, что там как. У меня очень хорошо визуальный канал развит. А, у -у -у. Э -э -э, я это. <с я имею в виду ту штуку, которую мы рисовали, когда я тебе приезжал в гости. А в этом смысле, да. Да, то есть у нас там вот. Она у меня тоже есть. Да, то есть мы сделали первый пункт кошельки. А дальше нам, типа, там есть план-факт. А, третий пункт, по-моему, планирование, а, планирование чтобы в затраты, ну, в прибыли отражались, которые мы еще не потратили. Так, мы посмотрим. Не это, да? Нет. Там промптеза написано. Нет, нет. Вот так вот создается великая компания, ну, вот. ага. а, ну да, видишь, мы первое сделали по сути. Ну, то есть мы по пунктам идем, все нормально, склад три на абонементы, что то там составщики. еще поставщики. Зарплата, да, есть зарплата ага. менеджеров. Мы потом четвертым пунктом сделаем ее и в монитор воткнем. Вот да. смотри, можем план факт сделать, типа по постоянным затратам, например. Ага. Можем план, который у тебя в планировании, ну, который ты еще затраты не сделал, можем их в прибыль запихнуть. Смотри, ты имеешь в виду, что делать следующим шагом, да? Да, да, то есть мне шаг следующий нужен, то есть, ну, как бы ты работаешь, я тоже, чтобы что нибудь не делал, решал, чтобы ты бабки сработал. Да, смотри, получается сейчас, давай решив, да? Да. Получается сейчас… Сейчас важно, что сделать? Это фин модель, ну, план фин модели обсудить uh -huh. и понять, типа, как его достигать. И, соответственно, после этого дальше его мониторить. То есть это получается монитор финмодели. Это uh -huh. первый ну, вот, вот это первая история, а вторая uh -huh. история это планирование бюджета план факт. Ну, то есть бюджет план факт. Ну, допустим, планирую столько, uh -huh. а, заплатил uh -huh. типа, uh -huh. заплатил, не заплатил. Я так думаю, что, наверное, вот мне по ощущениям. Лучше всего начать с э, монитора финмодели. – Так, а что ты имеешь в виду монитор финмодели? Mm, – Так, а здесь у нас его нету, да? Я имею в виду следующее. Uh -huh. Сейчас. Ну типа вот, это я так накидал на коленке, да? Uh -huh. Ну типа вот, там же из чего будет складываться, будет типа план по лидам, да, там сколько за, зашло, uh -huh. а, план по продажам типа сколько там звонков, записей, визитов, да, там и так далее. И качество звонков, средний чек и прибыль. Ну, то есть у нас, нам же мониторить надо, по большому счету, я так понимаю, четыре момента, да. То есть вот если мы откроем задачи здесь сейчас, это задачи на количество клиентов, вот. И нам нужно мониторить все, что касательно количества клиентов. Да, то есть это там лиды, качество работы менеджеров, количество их работы, конверсии, там и так далее, да? угу. это там средний чек врачей, что там приходят у нас люди, да, то есть они как-то там а, сколько-то денег оставляют и сколько себестоимости уходит на их обслуживание, ну то есть сколько мы реально зарабатываем, да? угу. а, за сколько косметики продается? а, ну вот и вот сколько реально зарабатываем. то есть вот я вот... А вот это в iClean, ну, как оно называется, в программе будешь смотреть? откуда буду доставать данные? Да. Доставать данные буду с iCleanse и сама CRM, и менеджер контроля качества будет еще при... присылать данные. По... Ну, да. Другая, ну, по сути, вот, ну, которая таблицу сделал, ее, мне кажется, хватит пока или нет. Сейчас, секунду. Тут же у тебя вся эта штука есть. А, ну типа вот здесь и мониторить, да? Да, да, да. у меня почему-то не получается никак то есть я не знаешь какая проблема есть okay. типа я, я сделаю табличку да то есть у меня ну, все прикольно типа вот она есть табличка вот огонь и почему-то дальше не проходит на заполнение ну, то есть мне не хватает как будто бы про контролить и обеспечить э, корректное заполнение плюс ко всему знаешь что не могу еще придумать sure. вот у тебя, у тебя вот здесь вот да, смотри вот здесь у тебя есть такая прикольная штука где она была Мне очень понравилось нет вот, вот здесь сейчас вот, вот этот график ну типа тун тун тун тун да я бы очень хотел чтобы у меня была такая же история но типа по по неделям ну, типа лиды там э, конверсии, качество, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И все бы вот это вот так же сводилось. Вот здесь вот прибыль у тебя да, стоит. А это было бы там, я не знаю, как назвать ее, финмодель, да, вот, вот ее здесь поставили, видишь, как листом, Можно как-то по-другому назвать. И тут точно так же бы их там раз, э, ну как, э, ну собирать воедино. Типа, сколько лидов зашло, сколько uh -huh. конверсий записалось, сколько пришло, сколько там еще чего-то, сколько еще чего-то там, ну и так далее. И вот так же бы распадалось, типа, а, из, а из чего все состоит. Я понял. Ну-ка, зайди в аналитику, которую ты забиваешь, получается. То есть, ты сюда какие данные вообще забиваешь, там, типа, лиды, да, откуда приходят? Да, лиды, откуда они приходят Да, по источникам. Бюджет, сколько на них потрачен был, да, на этих лидов. Цена лида, соответственно, да. И сколько из них успешно реализовано, да, соответственно. Особенно вот сюда, смотри, прочие, 24, куда-то, куда-то. Не знаю, что это такое, это то, что не протегировано. Типа основной объем продаж приходит хер пойми откуда. У тебя все равно же нормальная компания, ты что-то рекомендует. Вот. Потом продажи, типа количество звонков, сколько звонков делается, uh -huh. сколько из них по качеству. Но вот это вот показатель, этот сейчас пока некорректно в качестве звонков, То есть его не должно здесь быть. Это сотрудник отдела продаж сюда заполняет. О, не отдел контроля качества. Ну, по которого нету сейчас еще, которого я внедрю. Сколько записывают, сколько uh -huh. визитов состоялось, какая выручка? Сколько записей на неделю вперед, да? То есть, но ну, мне в понедельник важно понимать, а сколько у меня записей вот на эту неделю, на предстоящую уже создано. Uh -huh. ну, этот показатель должен расти. Вот. Потом дальше: типа, средний чек, да, пошел. То есть здесь сколько было клиентов, какая выручка по ним, соответственно, средний чек, да. Сколько постоянных клиентов, какая выручка, какой средний чек. Сколько продали абонементов, на какую сумму. Uh -huh. да? И потом все это выводится в прибыль, ну, типа, да, какая была выручка, какие были э, производственные расходы на, ну, на обеспечение. И вот валовая прибыль получилась. Но yep. Вот эти вот цифры, да, здесь все, то есть я не уверен в их корректности, что там Макс что-то мне забил сюда, я их еще не проверял. И, угу. и, и мне непонятно, ну типа вот неделю он заполнил, да, как потом к следующей неделе перейти, типа снизу, что ли, ее писать, следующая неделя, чтобы потом сравнивать данные, как Я они понял. меняли. А у тебя вот здесь очень классно это сделано, вот. может быть, вот что-то типа такого, и какой-то лист, где он это будет заполнять, откуда данные будут подтягиваться. Да, да, да. да. Было бы прям очень классно, потому что... Так, заходи и, в СИЗ, короче, давай это... Давай. Пиши ниже куда-нибудь там. А, типа, нужно забивать там. Так, это всю хрень можем убрать же или нет. Давай пока оставим. Я пойму, на что инструкции писать. Угу. Угу. Так, нужно, получается, забивать. Ну, какие данные? То есть туда попадают? Количество лидов? Да? Количество Количе... лидов, да. По каналам, да, получается? каналам да а, потом что еще нужно количество звонков по менеджерам да а, ну бюджет лидов бюджет лидов да по каналам также потом э получается сколько ну, какой роми ну, поскольку типа, это уже перемножающий факторы то есть чем мы забиваем сейчас сюда ну, типа, сколько из них успешно реализовано? То есть, сколько, сколько сделок? Сколько сделок прошло. Да. Сколько э, успешных сделок, да? Да. Это по каналам по каким-то будет или нет? Да, также по каналам. Угу, по каналам, окей. Выручка, да, получается? Так, ну смотри, если вот это про лиды, потом дальше идут продажи. В продажах получается, сколько звонков сделал менеджер, Менеджер, потом э, коэффициент или как? Процент соблюдения скрипта. Наверное, вот так звать его. То есть это за неделю забивается, да? Да. Угу, окей, что еще? Выручка. Потом, сколько он сделал записей? Э, сколько клиентов пришло? А, какая выручка? Ну, по, вот это вот по менеджеру, да? Да, все по менеджеру. Вот, какая выручка по менеджеру. Так, пока все. Потом дальше, это средний чек, да? По, это уже а, на насчет... новых, но новых клиентов сколько пришло? А, ну да. Да? Новых клиентов у врача, а постоянных клиентов у... Ну, у специалиста, так назовем. У ну, статиста, да, получается? У, у врача и у эстетиста, у специалиста. Вот. Ну, вот давай здесь пояснение. Спец – это врач и, или да вот Так, mm -hmm. Так, дальше. Что еще? Что еще? Ну, сколько абонементов они продают? Ну, типа, можно сразу же сделать, конечно же. Но это... Ты можешь посмотреть в ну, выручке, ну, то есть, ну, модели. ой, в, в учете в этом, же этом, да. mm -hmm. там ну просто этом, в этом, или за любой период. Ты можешь посмотреть согласен так постоянных клиентов у специалиста новых клиентов у специалиста Но здесь получается по специалисту по каждому отдельно так вот тут тут самое главное чтоб я тут нет не, не перебарщивал может понести сейчас ну, типа да когда сам угружаешь, ты да. видишь, какую хрень ты натворил. Возможно, да, да, да. здесь сам сейчас все снесешь. Постоянный клиентов у специалиста по каждому отдельно. Так, ну, собственно, здесь все средний чек, да, это уже расчетные данные, да. А, да. Средний чек. Нет, это вот, расчетные да. данные, ты же их уже, ну, как бы это все будет перемножаться, то есть нам надо форму воду прив... ну, придумать. А есть, дайте, Пока. Ну, то есть он заходит, ну, пишет там, например первое число количество лидов там столько-то ну как бы по такому-то каналу бюджет там допустим по каналам такой-то успешных сделок по сегодня ну сегодня по этому каналу столько-то да mm -hmm. звонков сделал менеджер процент соблюдения скрипта это вообще другая хрень сколько записей сделал менеджер сколько клиентов пришло ну вот, то есть у нас форма рождается, сейчас я тоже зайду к тебе. А кто-то видит у тебя из семьи, там я не знаю, из близких изменения в твоем поведении, когда ты начинаешь с цифрами дружить? Нет, пока. Да? Да. Ну, то есть я-то ожидаю, что это сейчас даст результат в виде появления денежек на кармане, вот тогда они обрадуются, а пока… Пока они просто в меня верят. Тоже, то, то, тоже хорошо. Да. Так, я сейчас захожу тебе в эту штуку, в твою. То есть у нас типа форму воды должна быть. Так, сейчас у меня грузится. Какую штуку? Да, да, я сейчас сюда же захожу. Угу. Ты в курсе, что у тебя уже фанаты есть? Я то что? Тебя в этой Филадельфии уже э -э, чувак смотрит. Да ты что? Первое видео посмотрел и потом все посмотрел, прикинь. Прикольно. Хрена всего. Слушай, но у меня есть одна из целей, это личный бренд. Ну вот, считай. Буду потом на консалтинг брать, ребят. Запущено. Я тебе буду подгонять клиентов хочешь Давай. Прокачка через внутреннюю силу. Не, не, мы через цифры. Мы, чистим, а чёт по прибыли. Но мы же в тандеме работаем нормально. Ты через цифры, а я через это. Через мотивацию. Давай пиши, где там правей, например. Ну типа как это будет выглядеть, например. Так, где правее? Вот здесь. Да, пиши дата. Вот, Что в спать? Д в D, там. Да. Так, дата. Да. Где? Ну, типа... вот прям тут? Прям ну, вверх? Да. ну, в Д10 напиши дата Типа вот так, да? А, да. Например, mm -hmm. дата. Потом он забивает, допустим, количество лидов. Е, Е12, напиши количество лидов. Бюджет. Потом канал. А успешные сделки. А, ну, успешных сделок пиши. Успешно реализованы. Да, а вот эти записи сделал менеджер. Он по каналам сделает или нет. Ну, было бы хорошо, если по каналам, но не обязательно. Ну, типа, сделал и сделал. Нет, а они у тебя ну, отмечены по каналам или нет? Да, конечно, да, они отмечаются, конечно. Вот, пиши тогда этот... Эм, сколько записей, ну, с, ну, успешной сделки, сколько записей, ну, за, ну количество записей, ну, или записи. Mm -hmm. А что такое вот, смотри, есть успешные сделки, а есть э, количество записей. То есть успешная сделка – это есть количество ну, записей? Или нет, такое? нет, смотри, есть еще конверсия. То есть, смотри, есть конверсия из лида в запись, а есть конверсия из записи в визит. Ну, типа, допустим, ты как клиент оставил заявку, я тебе звоню, и в результате разговора убедил тебя на то, что тебе нужно прийти да, к нам. Нет, Иди, я ну... понял, я это понял. Это а? количество записей, это, ну вот он ну типа на запись договорился. Да, а -а -а. да, он запись. А по итогу ты можешь, ну, как бы, либо забить просто, либо, ну, мало ли, там, ну, напиши, не... напиши тогда количество пришедших. Вот, вот да. это успешные, да? Успешные сделки и количество пришедших. Чем они отличаются? Вот это и есть успешная сделка. А, вот здесь 15 удали. Вот А15 вот -15. удали. Ну, то есть, это одно и то же. А15? Да, то есть у нас же есть эта хрень уже. Ну, ок, удалил. Вот и. Ну, количество пришедших. Вот смотри, новых клиентов у специалиста да получается. Mm -hmm, да, количество пришедших это новых клиентов у специалиста ну, а значит 10 это у тебя из, из них новых, из них постоянно. Ну а дальше из них постоянных. G10. Что такое? Ну, DJ следующий, ну, следующий столбик, пустой, который. Да, mm -hmm. ну количество пришло допустим, 10, mm -hmm. а из них новых 5. Из них постоянных, там, тоже 5. но ну, сколько новых клиентов пришло из-за этого? Из а, я понял тебя. То есть, смотри, мы как... тогда получается, что вот это только по новым идет, да? А это уже по новому и постоянно. Ну, типа, количество записей новых и постоянных, сколько было записано, так? Ну... И количество новых и постоянных, сколько. Или как? Не знаю, сейчас думаем, а, Нет. Ну, понятно, да. Так э, ну вот смотри, Может, у тебя, ну, допустим, так, запись везде. Да? Ну, давай вот, допустим, типа заполняем дата, допустим, ну давай, типа, мы заполнять начали, типа, дата, допустим, сегодня, там, двадцатое, двенадцатое. Количество лидов у нас, допустим, там, типа 100 ну пятнадцать, да, бюджет, например, там, типа семь с половиной, допустим. Угу. Это с канала у нас там типа Авито, что-нибудь такое, или какой-то у тебя канал есть? Допустим. Таргет, записалась записи ты на новых и постоянных делаешь? Ну, записи я делаю и на новых, и на постоянных, да. Но вот в разрезе вот таком воронка да, строится вот здесь сейчас. А именно по новым, типа записей, да, из угу. них там визитов, ну, к примеру, да. Если вот так вот если брать, смотри, записи да. НК, угу. а, визиты НК, да, потом идут дальше записи ПК, угу. а, визиты ПК, ну типа вот так вот еще. А там в разрезе канала можно да записывать вот эту хрень? Ну вот вот эти постоянные нет, в разрезе канала уже можно будет, но я там сношу все теги. Не знаю зачем. Можно было бы оставлять, да. Но сейчас я их сношу. но могу, да, могу оставлять. Ну у сейчас... тебя таргет выбрал, у тебя это то срочка относится к таргету. То есть записи постоянных клиентов тоже куда-то надо вносить. Ну, то есть она должна принадлежать какой-то дате и какому-то таргету, ну, то есть какому-то каналу. Ну давай, окей, сделай, допустим, записи 4, визитов 3. А, а, ну, кто отказывается? Как это говорить? Мы не, не фиксируем, кто отказывается. Ну, смотри, допустим, вот, допустим мы с нуля начинаем работать. Да? Например, у нас пять записей, 3 визита. А, ну, записи uh -huh. у нас, допустим, 9 и 6 uh -huh. визитов. Uh -huh. Значит, по сути, три человека записаны еще. Ну, то есть, у нас три остается ну, записи. Ну да, они могут быть записаны на, ну, на дальше, на следующий через период еще. Да. Ну да, через месяц условно. А, да. Они могут там, отказ. Они могут, ну, они ну, могут типа, перезаписаться, там, и сказать, типа, ну там сейчас не могу, давайте на завтра там, допустим. Ну да, и, да, да. да. Или, или он говорит, я отказываюсь. То есть мы понимаем, нам три человека еще должны в будущем прийти. Вот, но если ты отказано, напишешь, что мы будем понимать, что нам два должно прийти. Ну, сколько отказывается. То есть мы понимаем, что у нас в базе сейчас, допустим, три человека должно прийти. Если мы будем фиксировать отказ, то мы будем понимать, что нам там два должно прийти. А, я понял, тебя, да. Отказ после, после записи. То есть он был записан, но ну, не пришел, и теперь говорить да. не перейду. Да, да, да. Ну а смотри, он же может как сказать? Он же может сказать, допустим, что а, вы там на завтра записаны, подтверждаете, ой, знаете, нет, завтра я не приду. А когда придете, давайте дату подберу. Пока не знаю, я сам позвоню. Ну, то есть он может быть такой полупокер, понимаешь, да? Вот, типа, да. А не... ну, как бы, ну, они же все равно должны следующий шаг. Ну, говорит, ну, давайте, если вы не позвоните, мы вам через неделю наберем. Ну, это естественно, да. Ну, значит, он не отказался, а просто передвинулся. То Но... есть отказа не было. То есть ты, по сути, должен знать, сколько у тебя перенесенных клиентов должно прийти ну которые не сегодня придут а ну, в будущем если mm -hmm. ты вот здесь сделаешь отказ э, новых клиентов и отказ постоянных клиентов то я тебе могу вывести такую штуку что ну типа к тебе должно новых клиентов прийти там три и постоянных должно прийти два например то есть вот так ты предлагаешь да сделать то есть вот тут типа отказ НК да да отказ НК но ты же отказы фиксируешь ты раз на ну, сегодня посмотрел, у тебя 10 отказов, что за херня там? Ну как бы раз прослушал их. И отказываются, например, больше всего советом ну. uh -huh. То есть видно же, откуда этот клиент, отказник, он видно с какого канала. Uh -huh. Ну вот. Uh -huh. Uh -huh. Так, теперь логика для менеджера какая? Они же получается их в воронку возвращают. Ну типа он там трубку не берет, вот такое еще бывает, он не берет трубку. Ну то есть он там это значит, да? это значит перенос. Перенос. То есть это, отказался это когда прям мне я не приду. Спасибо, не приду. Ну тогда это тогда это отказ. А, типа, ну да, он... и, да, и ты можешь придумать, если он три раза переносит, типа ой потом, ой потом, его в отказ ставить, ну, чтобы мы не звонили бесконечное количество раз. Mm -hmm. Три раза, допустим, он, говорит, переносит, ну, ему говорят, ну все, мы вас тогда в отказ ставим, вы, если что, там, ну, как бы сами звоните и записывайтесь. Ну, чтобы ему не было такое, что мы там сто раз ему звоним, и он один раз пришел. То есть это невыгодно нам, потому что время менеджера все равно денег стоит. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Отказ после записи. Тогда получается, такой должен возникнуть да, момент. Отказ после записи. Фу. А, да, не, ну да он ну как бы он до записи ты не может быть у тебя отказ ну как не может может быть он попал в воронку 7 вот да, то что это типа лид лид пришел и запись есть и все значит вот у нас эта воронка уже сработала. так ладно это надо мне подумать как это сделать так это где вот здесь как учитывать Отказы после записи. Подумаем. Угу. Ну а в целом, да, в целом это хорошая метрика. Ну да, ты просто как бы хочешь что-то там сделать себе, да, там, но как бы ты не понимаешь, ну как бы надо, чтобы аналогически там пере, перемножалось, перемножалась ну как бы вот такая штука. Да. Угу. Здесь та конверсия появится из лида в запись, из записи в визит. Ну да. Ну да, и отказники тут еще как-то будут учитываться. Ну да, ну давай. Угу. Ну и типа ну, выручка там. А, ну да, выручка. Получается, она где должна? Вот здесь тоже стоять, да, после каждого? Да, да не, можно... А, выручка по новому, выручка по этим, ты хочешь? Ты как бы их делай, отказ, чтобы вместе было. И визиты тоже вместе, ну, записи тоже вместе. Ну, вот туда вот так вот, да? Чтобы у тебя записи, записи, выручка, выручка, там. А, я понял тебя, как ты хочешь. Чтобы он раз выручку посмотрел, две выручки забил, раз посмотрел записи, раз две записи забил. И типа по вот так вот, да? Записи НК, там, записи ПК, вот так ты имеешь в виду, да? да? Ну да, так будет по-русски в общем. Визиты, визиты, отказ, отказ, выручка, выручка. Отказники внутри воронки стоят или вне? Но смотри, у тебя есть визиты. И сразу выручка. Есть Поним, кто да? пришел. Ну, то есть, у тебя, допустим, вот смотри, у тебя, допустим, записалось 15 человек, угу. и, как бы, ну, еще нету. У тебя времени получается. Как тебе сказать? Короче, 15 человек записалось, и еще никто не пришел. То есть, ну, как бы все назначены. То есть они не участвуют у тебя в воронке. Угу. То есть как только первый пришел, то есть один пришел, один, ну, как бы одна запись, один пришел, все. У тебя конверсия сто uh -huh. Второй пришел, там второй пришел, у тебя конверсия там, ну тоже сто Один отказался, ну как бы вот уже 3, ну два деленная на 3 получается. Uh -huh. То есть как только у тебя отказники появляются, то есть у тебя конверсия становится меньше. Uh -huh. То, что mm -hmm. у тебя записались люди, например, ну, то есть играют те, кто либо пришел, либо отказался, в общем. Если он пришел, то все, он участвует в 2 Или отказался, то он тоже участвует в 2 Вот так вот. То есть, у тебя все... же, что типа, 15 человек записались, никто еще не пришел, у тебя конверсия 0%, ну, это же хрень. Ну, правильно. Тогда, получается, здесь нужно еще вернуть теги по э, постоянным клиентам. Ну, конечно. Он пришел, ты можешь... Ты можешь потом анализировать, например, сколько ты бюджета потратил по, ну, например, по Таргету и что тебе как бы Таргет копится у тебя там, ну, например, он повторно ходит тебе, то есть. Ну, получается, сейчас мне нужно тех людей, которые у меня сейчас воронки находятся без а, без метки. Я их просто помечаю, ну, база условно говоря, да, там метка база ну, и все. Ну, может, да. Ну, окей, хорошо, ладно, решу. Так, вот с этим тебе смотри, тебе нужно еще специалистов как-то здесь учленять. А, это в одну воронку вот так вот ставить, или это можно ниже? Нет, я тебя спрашиваю. Не, ниже нельзя, ниже, вот у тебя будет вот так вот, как бы, ну, вниз он дату будет писать и вот эту штуку все забивать. А, понял, да, понял, понял. То есть, как М -м. по этим, по, ну, типа, по врачам или почему? Как. А, ну по... поехали. Давай дальше. Выручка НК, выручка ПК, да? Потом дальше. Получается, вот мы здесь увидели, сколько у нас пришло людей. Угу. А специалисты тогда как сюда вставлять? Ну, вот я тебе спрашиваю. Ну, как бы у тебя из этого там логика не бьется, ну, не сходится у тебя. А почему не сходится, если я сюда вставлю специалиста? Ну, а если у тебя два специалиста, ну, два врача было. Ну, то есть у тебя три визита, один врач по одному визиту, два ну то есть два по другому. Ну, а чего такого-то, не понимаю, в чем проблема. Вот если вот так сделать, ставить слева, да, вот здесь вот, вот так, специалист. Нет? Ну, да, ну вот смотри, у тебя три визита, один пришел к эстетисту, второй пришел к... Там к врачу, а третий купил в рознице. И все они типа, ну да, сложновато будет. Вот и смотри сейчас вот этого специалиста убери. Да, удалить. И смотри, ты можешь, ну чуть выше напиши, там дата получается. Где? Еще выше? Ну где-нибудь вообще, аж там какой-нибудь там. H 4 напиши дата. Да. Не, не пишешь. Дата, потом, допустим, специалист. Количество новых клиентов. Количество постоянных клиентов. И выручка получается. Да, выручка. И ты сюда можешь себестоимость, да, сделать. А, себестоимость, да, да. Типа препараты. Препараты, да? Да, препараты по новым клиентам, препараты по старым, ну, по, по старым. Ну, можно развивать, а можно не развивать. Можно просто препараты. Не, ну если ты хочешь разбивать по новым, по постоянным, лучше препарат тоже разбить, потому что мы, мы можем видеть чистую, ну валовую прибыль по новым клиентам, валовую прибыль по постоянным клиентам и отминусовать туда бюджет, например, и этот Роми по новым, по постоянным, там читать каким то такую херню. Так, а, как посмотреть препараты по новым, по постоянным? Он же у меня выгружает под одним списком. Ну, типа, вот за период был у врача столько-то клиентов, и он выгружает просто одним списком, что было потрачено. А отделять делять от оставить, какой с новых, какой из постоянных, это, ну, прям вручную, прям сидеть. каждого, смотреть. Вот похрен. Mm -hmm. Когда у тебя будет валовая прибыль просто по врачам и все. Mm -hmm. Ну да. А как здесь, как здесь косметика учитывается? Розница. Ну, выручка, ну, то есть у тебя есть специалист, здесь можешь ну, назвать, ну, как бы, ну, типа розницу Ну, типа врач Петр Петрович, потом розница, потом эстетист там такой-то, например. Ну, розница это как врач у тебя будет, по сути. Или у тебя менеджеры в рознице разные продают? Ну, да, у меня админ может продать. Может еще кто-то продать. Например, кто еще? Ну, менеджер еще может продать. Ну, вообще вот. ну, вообще админ, менеджер, да, админ менеджер врач. Все, ну, эстетист. Вот. Угу. Ну, тогда здесь направление можешь еще указать. А, вот так, типа, да? Получается. Типа вот так. Вот здесь направление, да? Да здесь получается тогда сотрудник да. и поехали а ага. пока пока препарат это получается если направление будут услуги до да, врач сотрудник такой то направление будет косметика ну да и кто, и кто продал соответственно продал новому либо постоянному да Ну типа да Либо новому, либо постоянному. А можно как-то это не учитывать, новому или постоянному? Просто вот, просто продал и продал? Ну, можешь, да. Каким образом? Ну, просто напиши количество, ну, как бы, количество, ну, количество там, ну, убрать вот эту развивку туда и все. Ну, типа, количество себестоимость, выручка и количество и все. Это если Не, ну смотри, ну по услугам-то интересно смотреть, сколько было новых, сколько постоянно. По услугам. То есть, а, это ну, интересно. Тогда, ну, а, тогда сделаешь правило, то, что ну, типа, ну, как бы выручку по рознице, там, типа, писать э, в постоянных здесь Или в новых без разницы. выручку по рознице писать в новых или в постоянных И да типа все. все равно а может быть вот так сделать потому что если я буду сюда писать у меня же будет некорректный средний чек у меня же средний чек будет не считаться тогда может быть тогда сделать так Ну, типа вот так. И потом себестоимость. А, ну тогда получается, себестоимость должна быть по услугам и себестоимость по косметике. И тогда направление туда не нужно. Бля, что-то я запутался. Угу, угу. Прикинь, у тебя качка какая в голове, и ты хочешь, чтобы у тебя сотрудник что-то запомнил. Да. То есть он же должен где-то эти данные брать, сюда забивать, и мы уже там их можем там перекрутить, как хочешь. Mm -hmm. И еще смотри, вот ниже, которую мы форму ввода писали. Там же у нас э, нужно еще менеджеры писать. Вот здесь? Да. Ну, типа, сколько записи сделал Это. менеджер, чтобы мы ну, могли улавливать. Хотя нет, менеджеры должны где у меня стоять-то в самом начале? Столько менеджеров, получилось столько-то лидов, по такому-то какому-то... Да. да, будет менеджер. Ну, то есть, если у тебя по таргету пришло лидов там 7, например, и 7 другой менеджер взял, то это вторая строчка появится. Получается, это вот так должно стоять, то есть менеджер, ну, в начале. Ну типа, да. Такой-то менеджер взял столько-то лидов. Бюджет такой? Таргета. с, таки с таким-то бюджетом они пришли из таких-то источников и он с ними вот так вот поступил ну типа да и дал собственно говоря вот такую выручку да это есть теперь не, теперь давай сверху разберемся дата да, направление сотрудник количество новых выручка по новым количество постоянных выручка по постоянным и что ты хочешь что там количество косметики ну вот розница еще непонятно, как розницу учитывать. А убери ее отсюда, да и все. Ну как бы оставь себестоимость. Ну то есть э, скажи, что чтобы они брали просто по этим. Ну что выручка по, ну что розницу они пишут просто выручку по новым и себестоимость сразу и все. Ну чтобы дополнительно эту столбик не делать. Ну тогда средний чек будет некорректно считаться. Почему? А, я понял, да, выбираешь направление, и по направлению получается все... Сколько, а, сколько у тебя количество? Все данные по рознице, и они не участвуют в формировании среднего чека. Так получается. Ну, смотри, я вот что-нибудь... Вот можно я... отдельно вывести просто и все. Розница, что по рознице было пять чеков, с урочкой такой-то, средний чек значит такой-то. Ну, типа, я вот что имею в виду. Так, СТ, допустим, там, да эстет там стед, ну к примеру и типа вот розница да ага. То есть, и допустим там ну, какие-то там сотрудники там еще что-то ну допустим там 3 там 5 там, 4 8 4 6 там, 3 7 ну допустим так как так 8 3 и было там продано там 6 косметики в розницу не обязательно не новым а вообще в целом ну и там выручка какая-нибудь прошла 10 20 ну допустим да соответственно средний чек будет учитываться только вот по этим делам, правильно ну даже точнее у врачей только по этим эстатистов только по этим а розница отдельно считается с учетом ну, конечно, этого да, фильтра, да. можно да. отдельно по сотруднику посмотреть в разрезе направлений чем он там продает можно ну, будет смотреть там ну, по да, валовой да, прибыли. Да, можно отдельно направление посмотреть по валовой прибыли и по чекам и по среднему чеку без указания сотрудников ну, короче там уже можно крутить можно вообще там отдельно по новому отдельно по постоянно Типа вот так вот. Ага, да, понял. Угу. Так, но ну, Тогда тебе типа, нужно как бы, ну, отдельную, я думаю, таблицу, чтобы у нас, типа, маркетинг был в другой таблице. Да. Так. Да. Еще раз, спроси, не понял. Ну, маркетинг у нас в другой таблице будет. <iss> ты как хочешь сделать? Отдельно маркетинг, отдельно продажи, отдельно. Или подожди, а почему маркетинг у другой таблицы? Вот же вот он. Вот же он здесь, здесь хочешь его, да, сделать? Ну, то есть а здесь форму ввода, маркетинг, да. Ну, а поясни, а почему не почему не почему, почему это нельзя здесь сделать? Да, можно, почему нельзя Я yeah, почему так спрашиваешь, я это прям напрягся. Думал, что-то я, может, не заметил. Ну, это, ты же как его? самое главное все в конторе да. а, ну, ну вот лиды смотри то есть вот тот канал до да, который поступает, по которому поступают лиды не они я тебя почему спрашивают как бы это же твой пульт управления ну как бы я тебе говорю это в отдельной таблице будет или сюда добавим ну давай добавим сюда да ну все тогда ну. здесь будет дополнительный там типа вот там вот этот вот первый да вот который мы снизу и вот второй который вот ну, сверху то есть две вкладки нужно сделать будет обозвать их как-нибудь ну да и... а если бы мы сюда не добавляли то тогда как бы это выглядело ну просто в другую таблицу а что мы возьмем в другую таблицу вот эту часть ну вот эту часть и верхнюю часть вот эту ну, короче нам нужно две вкладки то есть две формы ввода будет то есть ты можешь их здесь добавить, а можешь вдруг, ну, вообще в новую таблицу в какой-нибудь. Но это получается все, что вот здесь связано с чем? Ну это маркетинг и продажи. Маркетинг и продажи, а это все, что касательно оказания услуг. Ну типа да. Да, да ну да зачем это отдельно выносить если мы это вынесем отдельно то типа мы выносим только вот эту часть без менеджера просто количество лидов и так далее тогда не будет участвовать вот этот вот э, канал типа таргет как он пробрасывается вот здесь дальше там ну, ручки ну, сделаешь он... тогда здесь две вкладки где? Ну вот здесь вот на плюсиках еще сделаешь две вкладки. Да. Вот. И назови первую, ну типа, маркетинг. Ну, ну может, маркет назвать, чтобы, короче, было. вот. А второе, ну типа, производство. Ну типа, или как его лучше назвать. Да и. Так что. Блин, а да, же... и вот сюда шапку вот эту сделай. И пускай у тебя Максим попробует день повести И скажет нам, допустим, что типа вот эту хрень неудобно, а это удобно, там, допустим. Без даты, по-моему, взял. И без менеджера. Да, коммерция, чтобы он попробовал вот эту штуку забивать. Все получится у него, не получится, может, огород городили. сейчас это попытаемся к тебе запи запихнуть. Вот, и верхнюю штуку, да, получается, это тоже. Да, вот эту сюда также писать отдельно продажи в розницу, ну, как бы, ну, удали эту хрень, зачем она. Просто объяснишь ему, что направление розницы надо будет брать, да и все. сможешь ему объяснить если у нас вот нормально будет тогда уже будем ну как бы накручивать формулу все дела отчеты мутить угу. Угу. пускай попробует короче пускай попробую значит да да такая- то а, то есть смотри вот у него получается подгружается crm да Угу. Он там видит. Там, раз, два, три, четыре, 5 пять, там, ну, там, пять, пять источников поступления лидов. Соответственно, он делает 5 строчек за 20 число, правильно? И по ним начинает заполняться. то есть, если два менеджера, то он делает 10 строчек. 10 строчек, да. И все. Менеджер 1 столько-то принял лидов и так-то с ними распорядился. Так. Менеджер 2, столько-то принял лидов, так-то с ними распорядился. Получается, их там еще четыре, ну, еще четыре менеджера. По каждому из них, да, туда раскидываем. А, да. Бля, хрень какая-то, получается. Мне, мне кажется, тебе. но как бы это было в твоей голове, сейчас это выгружено. И как бы здорово, что ты это видишь. Ну, как бы ты говоришь, мне нужно вот это, вот это, вот это. Я говорю, ты адекватно понимаешь, что ты меня просишь до этого ты как бы же не даже не понимал что ты просил так давай тогда приводить давай стесывать неадекватность а, ну, давай попробуем идешь завтра на фото получается попробуешь сам это забить ну то есть как это вообще то есть пропустить через себя если ты забьешь это сам то в принципе и максим у тебя это забьет Тогда все нормально, если эти данные будут, мы уже их будем ну, начинать крутить. Ну смотри, тогда вот так это лучше делать, я понял тебя. Тогда это лучше делать вот так. Это, Серег, а. ну что, я вижу, что ты опять вектор, понял? Я тебе на ближайшие два часа не нужен по-любому. Не, nee, это я посмотрю сейчас, я тебя хотел спросить. То есть, смотри, вот. То есть по маркетингу, да, получается, идет. То есть, дата такая, по такому-то каналу зашло столько-то лидов, было потрачено такой-то бюджет. Uh -huh. а -а -а за этот же день было столько-то визитов по такому-то каналу, и это принесло такую-то выручку. Вот это мне понятно. Uh -huh. И тут будет несколько строк. Ну, столько, сколько каналов. Ну да. Вот, это получается, но ну, только вот это вот маркет получается. Вот, вот это вот продажи будут. Да? И вот здесь то же самое, только менеджер взял лидов в работу. Так, сейчас я подожди-ка, подумаю, надо это или нет. Сколько он взял лидов в работу? Это. Я побежал, ты как сделал? да. Ты все, да? Ну да, да, да. Ты просто, ну как бы сейчас это выгружено у тебя из головы. Ты что-то понял? Ты, я думаю, ты сейчас накидаешь. Ты же лучше знаешь эту ну, программу свою и четку добрать. Да, я это накидаю. Просто нет, мы решили основную задачу созвона почему Задачи мне? не накидали. Ну давай, что ты сегодня еще на связи, если будешь, что можно? мне просто с ребятами там тоже до созваниваться. Я понял, да. Я сегодня буду на связи, завтра буду на связи. Там. Давай, как? Ну давай, пользоваться. это нормально, да. То есть ты сейчас эту подобьешь по задачам. Mm -hmm. Это Максиму, допустим, да. А ты Максима научил вот то, что мы сегодня рассуждали? Нет по... еще. Нет по... еще. По... Я в понедельник планирую его обучить. Я понял. Ну, короче, чтобы у нас комок этот не... у ну, нас не задавил потом, короче, надо... Ну, постичь. Пусть... Я почему, да, его и не обучаю, ну, сегодня отложил. Я думал, мы сейчас сядем, разберем вот эту историю вот с задачами вот здесь, mm -hmm. То есть накидаем какие-то задачи, как-то увидим вот это, просмотрим, да, там еще раз разных разрезов, ну, типа, а как можно сделать действительно 150 продаж и 80 и так далее. Исходя из этого, появятся какие-то задачи, которые я хотел, ну, в том числе, там, и Максима где-то вовлекать. Yep. Я ему хотел там разом, да, там в понедельник все обозначить. Давай попробуем до понедельника всю эту хрень тогда зарешать. Давай, ты сегодня там ориентировочно во сколько будешь? Что 5, Мне 8, сейчас два человека отпустить, они меня это ждут. Ну типа сейчас пять, два человека, там плюс это туда-сюда, ну часа к восьми, к девяти, да? Да, да. Ну давай тогда, звони, как будешь освобождаться, я на связи. Хорошо, добро.